в Штатах Америки и артист оркестра, бас-гитарист Евгений Китаев, который хорошо известен нам своим мастерством и оригинальными оранжировками, находясь в разных частях мира в творческом содружестве, создали песню посвящения. Я очень рад, что у меня есть возможность поздравить замечательный оркестр прекрасных музыкантов, дирижера оркестра с юбилеем. Очень приятно, что в дебилином концерте будет звучать моя песня, парень о родных близких друзьях, И хотел бы поблагодарить всех ребят, дирижера оркестра, 10% моего справного гороча. Хотел бы пожелать всем благополучия, творческого долголетия, удачи, здоровья вам, вашим семьям. Всех благ вам, с праздником, еще раз с юбилеем, музыкантов, кто служил и работал в оркестре, кого сегодня с нами нет, посвящается. Зачем вы так рано ушли? Исполняет заслуженный артист Приднестровской и Молдавской Республики Владимир Лысенко! Уходят родные, уходят друзья. Уходят без спроса от нас навсегда, как будто позвала их птица судьба. И души их тихо летят в небеса, лишь вас. Вспоминания, как в прошлое взгляд. В альбоме семейном, что фото хранят. Все в памяти живы, как будто вчера. И души тают, и слезы идут в небеса. Вы так рано ушли, родные, родные мои, душа от души все болит, и сердце безумно от грусти болит. душа. И сердце безумно от грусти боли, когда вспоминаю, что мы Навеки на небо ушли Всему свое время, всему свой черед Сумамахать все просто, но так тяжело, когда понимаешь, что нет, это не. Разные мои, без света улыбок а не тот, О,